поздравить всех и присутствующих и не присутствующих, в том числе даже те, которые когда-то пришли и по разным причинам отошли от основной команды, которая занимается восстановлением Советского Союза. Они тоже проводят определенную работу. Ко мне обращалось несколько раз те, кто работает со средствами массовой информации А давайте мы их заведем на них уголовные дела Они же откололись от Советского Союза Ну и так далее, и так далее Разъясним народу, кто прав, кто не прав На что от меня они всегда слышали только запрет на эту деятельность Параллельно нам работает N количество групп Проводя такую же работу из которых вы прекрасно знаете, скажем, ну, первый, кто был в команде и кто первым отошел и не стал исполнять а, функции а, генерального прокурора, это был Рульков Михаил Михайлович, первый юрист, который занимался судами а, непосредственно и с клаградом и с тем, кто там был. Но он проделал свою работу, выполнил, скажем, Фальс-старт, такой небольшой что позволило как бы другим понять что это реально и можно делать а, после был богданов вот владимир васильевич а, потом ревнова вот сегодня верховным советом была назначена министром финансов в этой части ничего не смогла сделать вот отошла в сторону, стал создавать Верховные Советы. На этом поприще, ну, немножко пошла вперед. Вот. Параллельно вместе с ней отошла достаточно значительная группа. Ну, среди них э, там были, было много, скажем, лиц, которые сначала начали заниматься, а потом также отошли. Так вот, э, дело в том, что все группы работают на единый конечный результат не имея общего единого руководства. Его на самом деле нет. Честно говоря, я в свое время, когда начинал разрабатывать все эти механизмы, мечтал о такой технологии, которая позволит иметь управление не непосредственно вот как начальники и подчиненные, а с позиции общего разума. И вот генеральный прокурор новый назначенный, когда говорил о диктатуре, очередной диктатуре права, вот, я бы здесь хотел сказать, что должно быть сразу несколько диктатур. Первое, диктатура не только концептуальная, но и диктатура права, диктатура здравого смысла, который стоит над правом. Потому что э, есть несколько высказываний, скажем, великих лиц, один из них был Петр I, который говорил: в законах правила писаны, но жизненных случаев нет. Поэтому он мертвый. А Петр, апостол, говорил другую фразу: русские законов не имут, но. Он у них внутри, и они его соблюдают. А этот закон называется совесть. Это самый главный закон у нас на Руси. Испокон веков мы его соблюдали. Все остальные законы вторичны. Вот. И я хотел бы, чтобы все это поняли. Все начали, скажем, изучать право, я считаю, что это правильно, с одной стороны. Цель, которую мы ставили, когда создавали Калаград, она уже достигнута. То есть первая цель первого уровня, которую мы поставили, это заставить страну изучить букву закона. Сегодня буквой закона занимается не только страна, а фактически весь мир. Во всем мире идут одни и те же процессы. Самое главное, что мы смогли сделать, это дать право людям защищать свои интересы. Интересы себя, интересы своего рода, народа и так далее. Даже самого человечества. Право не нести ответственность за уничтожение врага, захватывающего наше пространство. И это мы сделали. И в принципе, скажем так, мы могли бы уже на этом этапе передать это, эту возможность управления непосредственно законным органам власти. Но работая с населением, с большей частью вот с каждым общаясь, мы увидели, что сам-то народ еще не готов. То есть принимать коллективные решения, не персональные, а коллективные вот мы собрали собрать. Обратите внимание, как работает Верховный Совет. Как создавал Богданов э, Министерство, не Министерство, а Совет Министров. То есть собрали некое собрание, и они там проголосовали. Ребят, есть Конституция, где написано, что непосредственно Совет Министров создается избирательными органами. А это значит, это выносится на всесоюзные. Принятие решения. Вы должны сначала принять решение о формировании такого органа. Нужно написать сначала, чем привлекательны те люди, которые будут избраны туда, что они предлагают сделать. Вы должны ознакомиться. Не просто посмотреть это Вася, он мне понравился. Помните, как Путина рекламировали? Он на самолетах летает, он в подводных лодках плавает. Он с гор на лыжах катается. Он что, спортсмен нам нужен, либо президент? А как президент он что сделал? Так я вам отвечаю, нужно смотреть не по словам, а по делам, что произошло за время правления того-либо иного лидера. И когда мы поднимаем вопросы, то Госкомстат Российской Федерации выдает следующую информацию. 50 процентов промышленности, которая была в Советском Союзе на территории Российской Федерации, ликвидирована. Мы богаче стали? Нет. У нас есть законная армия? Нет. У нас есть законное государство? Нет. Я вам честно могу сказать, вот Владимир Витальевич, когда докладывал. Мы специально создали квадрат для защиты Российской Федерации. Кроме нас, Российскую Федерацию никто не защищал. Ни президенты, ни Минфины, ни Минюсты, никто не пытался дать им законность. Мы пытались ее найти, определить, а есть ли она. Но мы нашли не законность Российской Федерации, а продажу территории Российской Федерации, подписанные контракты на 200 лет по продаже ресурсов. Мы нашли контракты по продаже территории иностранным государствам. Вот это мы нашли. Это значит, что если мы не будем возражать Российской Федерации как субъекту права, значит мы подтверждаем, каждый, кто это сделает, подтверждает легитимность этих договоров и продажи. Это значит каждый будет виноват перед своими потомками за продажу своей земли. А мы нашли закономерность, что когда мы продаем свою территорию, мы продаем свои ресурсы, у нас растет смертность и падает рождаемость. Мы это наблюдаем сейчас. Вот об этом сейчас и стоит ставить речь. Многие, наверное, видели недавно, где-то в пределах недели, появился ролик, как в Думе выступает один представитель, который занимается непосредственно населением. И дама с болью в голосе заявляет, ребята, вас больше не спасет миграция с иностранных государств. У нас из 148 миллионов населения Российской Федерации коренного населения всего 70 миллионов. У нас каждый второй уже чужеродец, чужестранец, чьи они интересы будут соблюдать, как вы думаете, они будут содержать целостность страны? Она им нужна? Нет. Поэтому, если мы не поднимаем вопросов и не решаем, то можем потерять даже последние. У нас с вами есть возможность при быстром формировании всех структур власти. Закончить конфликты на Украине, в Прибалтике, на юге страны и так далее. Обратите внимание, почему не сдался Вьетнам, очень маленькая страна, ее не смогла победить Америка. Почему они не свернули с социалистического пути? Почему Куба не свернула с социалистического пути и у них все нормально? Почему Корея не свернула с этого пути и у нее тоже все нормально? Это сейчас процветающие страны, и Китай среди них. Я помню, когда еще в госслужбе работал, нам читали лекцию международные журналисты о Китае, где нам рассказывали, что в 80-м году Китайцы нас догонят. Вот, а за пределами 80-го года дальше они нас начнут перегонять. Я очень сильно этому удивился. Страна была в такой разрухе и вдруг начинается такой интенсивный рост. Вот. А потом оказалось, да, почему? почему они нас перегнали, а потому что мы себя разрушали. Я потом нашел многие документы, но, честно говоря, вот всем моим поступкам можно дать пояснение, почему я вообще-то их делал. Началось у меня с того, что я перед тем, как пойти в школу, как-то гулял, один по полю иду, вдруг такое, как озарение, видение вот того, что мы называем нереальностью, невидимого, видение полей. Сзади крылья такие, знаете, метр по три, какой у архангела. Вот, над головой ним такой. Я говорю, не-не-не, ребята, я так не хочу, я так не буду. Вот, я знал, что это такие вещи. У меня бабушка была религиозной. Вот, не хочу быть ни ангелом, не архангелом, хочу быть человеком. Ну, меня это убрали, ну, типа, иди, посмотрим, что будет. И дальше, что бы я ни делал, меня вот так... Только освоишь какую-то профессию, какие-то знания, какие-то умения, тебя раз, и быстро меняет на другое. Поэтому у меня больше 120 профессий. Часть из них под... дома лежат документы, на часть нету. Вот, они лежат либо в воинской части, либо на тех предприятиях, где я работал. Вот. Это было вот первое. Второе, я еще ходил в детский садик. Детский садик у меня был возле Новодевичьего монастыря, там, знаете, есть этот самый пруд, парк, вот. и там снимали фильм, связанный с, тысяч... с войной 1812 года. И для съемок э, там использовали не, бутафорскую, не бутафорское оружие, а натуральное, историческое, из музея взятое. Вот. И мне удалось попросить одного актера э, поддержать меч в своих руках. Я, конечно, его еле удерживал, потому что мне тогда было лет пять всего, вот, по весу он был чуть не в половину меня, я его еле удержал, но вот этот контакт с реальным оружием, ну, что-то оставил в организме и, ну, как сказать, возник какой-то воинский дух внутри. Как защитник. Потом, так же, как вот Петр Владимирович объяснял, смотря многие фильмы в школе, после школы, было такое понимание, вот прошло то время реальных войн, когда люди воевали. Нам не досталось быть военными. Гражданская служба армейская, это все не то, ребят. Вот, я думал, как это мы вот упустим это. А потом оказалось все наоборот, что мы оказались как раз в самом эпицентре всех военных событий и самых страшных военных событий, потому что реальные самые страшные события это не когда ты в бою, когда враг в тебя стреляет, у тебя есть право его убить быстрее, потому что он тоже тебя пытается убить. Вот. Там это включается автоматически, и ты не задумываешься, там сложно первого убить товарища вот, врага а потом все это уходит правда остается потом уже после войны как воспоминание это нагоняет вот. а тут вам приходится воевать со злом со злом во всех его проявлениях с перверсиями диверсиями ну кто не знает что такое перверсия вот. Объясню, это русское слово первая версия. При записи его латинскими буквами оно означает извращение в переводе с латинского языка, а ди-версия это вторая версия, вот. то есть второе, вторая степень извращенности. Ну, вы знаете из Уголовного кодекса, что такое диверсия, за нее уже полагается смерть. Поэтому ни в одном словаре мира вы не найдете слово триверсия то есть третья версия. Его нет просто, я специально проверял это. И постоянно проверяю, и не нахожу. Так вот, если за вторую уже положена смерть, то как вы думаете, за третью что положено? Вот. И вот я стал находить все эти отклонения от буквы закона во всем. В календаре. Декабрю над слово «дека» это 10, то есть по тексту слово «декабрь» означает 10, а по номеру он стоит 12 извращение на два месяца смещения. Новый год 20 марта официально должен быть, с 20 на 21. Календарь должен проверяться через космические события. Все остальное – это ложь. Поэтому мы врем ежедневно, в месяцах, когда пишем даты. При этом заметьте, в 2015 году Сергей Вячеславович подписал приказ о восстановлении календаря. И никто даже здесь, сидящих, не помнит этого указа. И тем более пока еще не собирался его исполнять. Вопрос: ведь это же этот приказ должен каждый министр, каждый регион, грубо говоря, перевести на свой. И разместить у себя в ведомстве в регионе чтобы его использовать и во вторых надо самим начать это использовать это значит надо попросить программистов написать программку чтобы она у вас была на компьютере чтобы вы каждый день могли этим пользоваться да вам нужен сегодня переход от своего правильного на их неправильный и наоборот вот, дабы не, не, не плутать ни там ни сям вот. То же самое мы видим в буквах, мы видим это в цифрах, мы видим это во всем, во всех событиях, в науке, во всех науках, которые только существуют. Ну, допустим, вот сейчас недавно Сергею Вячеславовичу подарили, как вы помните, азбуку, да, из 49 букв, сегодня у нас 33. Я в свое время написал такую дурацкую статью, используя амбициозность людей вот чтобы их как-то затронуть, задеть за живое, а, потому что либо нужно довести до маразма любое дело, либо до полного пояснения когда человек в пояснении не понимает, надо доводить до маразма и вот таким маразмом я сказал что если я могу написать все буквы то они все мои и написал, описал, как я это могу сделать если я могу пойти в магазин и купить пачку бумаги линейку и ручку, либо карандаши, то они мои? Никто не будет возражать. Мои. Если я внутри расчерчу эту бумагу, ну, пусть используя даже тот же принтер, сделаю матрицу 10 на 10, то я могу в этой матрице нарисовать все буквы русского алфавита, латинского алфавита, греческого алфавита и так далее. Если я это могу сделать, то это мои буквы. Вы-то тут все причем. Какой народ может мне возразить, если я нарисовал свои буквы? А теперь попробуйте дать обоснование. Вы играли все в морской бой и никогда не замечали, что это правило игры русского языка, построения символов. В матрице 10 на 10 10 тысяч адресов разных символов, всего-навсего, 100 клеток, адресов 10 тысяч, это значит 10 тысяч символов у вас, часть из них похожи друг на друга, но адресация разная. Вы многие работаете с компьютерами и не замечаете, что одинаковые схожие буквы русского языка, английского, немецкого, латинского и любых других внешне похожи. А вот кодировка-то их разная. Значит, не только форма буквы имеет значение. Вы замечали такое? Замечали. Вы замечали, что русская буква «Н» похожа на латинскую печатную букву «Н»? Форма одна и та же. И много таких букв похожих. И мы этого не замечаем в обычной рядовой жизни. Мы не замечаем, что, мы, а, что одними и теми же знаками мы обозначаем разные действия. Я вот вначале тут рассказывал, те, кто пришли пораньше, что такое сложить и прибавить. Вот какая разница между вот этим действием и вот таким действием? Как видите, они разные, а знак почему-то один и не имеет отклонений. И вот это является проблемой. У каждого из нас, и таких проблем у нас у каждого очень много. Вот сзади сидят ребята из города Чкаловска. Они когда-то в свое время нас с Шумовым попросили почитать им материал и показать и казачьи спасы, показать э, бесконтактные боевые искусства. Вот. Я просто напомню фразу, с чего началась лекция. Мы встречались неоднократно, я им читал всякие лекции. Вот. А эта лекция началась с того, что я вам несколько лет читал материал, но не называл ее никогда боевыми искусствами. Я вам расскажу те же боевые искусства, то, что я вам рассказывал и ранее. Но просто буду называть теперь реальными словами, вы до этого дозрели, чтобы знать, что такое реальные боевые искусства. Так вот, реальные боевые искусства бесконтактные. Не в проведении боевого действия, а в недопущении боевого действия. Вот он здесь секрет. А все хотят, а вы приемчик покажите. Так вот, в Зеленограде мы неоднократно были на разных мероприятиях, Сергей Вячеславович, вот. они нас тоже просили показать, при этом там собирались чаще больше спецназовцы. Ребята, которые либо служили в разных структурах, либо ныне служат в том числе. Вот. И говорят, а вы можете вот что-то на практике показать из вот контактного? Я показал. Я говорю, первый раз проведи вот прием так, как ты можешь сделать. Он сделал. Я говорю, а теперь попробую повторить то же самое. У него человека не получается. Понимаете? Так вот вопрос в следующем. Дальше у меня есть одна статья, где я написал Айкидо – правовое, экономическое и иные Айкидо, которые мы применяем. Мы их применяем не к физическому телу, а к таким юридическим понятиям, как субъекты права, народы, государства, уже государства, преступные группы и так далее. И все наши успехи построены на этом айкидо, потому что все работают по типовым формам, по типовым действиям, типовым движениям. А вам мозг на что дан, чтобы вы думали? И я пытаюсь достучаться до каждого из вас. Многие знают, что кто то кто дозвонился мне на скайп, я уделяю вам столько времени. Сколько вам нужно, чтобы вы поняли то, что необходимо. И многие это знают, многим этим пользуются. Вот. Многие даже по несколько раз на день звонят, вот. чтобы добиться у себя того, что им требуется, чтобы получить те знания, которые надо, вот. чтобы делать действия, которые надо. Поэтому... Э -э -э -э -э -э -э Здесь и хотелось мне, вот, чтобы все осознали, что основная победа и основные действия построены на нестандартных действиях, нестандартном мышлении, так как от вас никто не ждет. Понимаете, враг всегда рассчитывает, что вы можете поступить так, поступить эдак. Измените просто свое направление и движение, и у врага ничего уже не получится. Не делайте то, что от вас ждут. Делайте то, от чего, кто не ждет от вас ничего. Тогда у вас будет результат. Вы должны знать больше врага. Я вам рассказал о том, что в матрице 10 на 10 у нас 10 тысяч адресов. А теперь представьте себе матрицу Вселенной, где каждый фотон, каждый атом есть клеточка. И теперь сколько у вас этой адресации? И сколько у вас типовых элементов? Вы когда-нибудь задумывались, что человек связан с несколькими сферами? Первая звуковая. Вот я сейчас с вами разговариваю. А с нами разговаривают клетки. Первая клетка в момент зачатия образуется зигота. Она пищит, и очень сильно пищит. Писк примерно такой же, когда вот вы разрываете волос, клетки рвутся, связи между клетками. Такой же писк издают. Вспомните старика Хатабача, что он делал после того, когда пожелал? Он рвал волос издавал этот звук. Высокочастотный, очень высокочастотный. Он не кости ломал, как это делают спецназовцы, которые тоже издают звук, но низкочастотный. Понимаете? Есть еще один пример, многие его как-то знают, многие на него, на него не обращают внимания, это особенно технари. Вот. Женщины его как бы не берут во внимание. Но в ряде фильмов он показан, как несколько колебательных систем, в маятников, скажем, движущихся, каждый со своей скоростью, они потому что висят на разных нитях, разной длины, пусть даже одного и того же веса, либо могут быть разного веса и диаметра. Вот, а поэтому на старте они, скажем, колеблются с разной скоростью. В результате через определенное время они все работают синхронно. Точно так же и люди. Соответственно, какими бы вы продвинутыми, какими бы э, высокодуховными не были, если вы общаетесь с ребятами низкими, то вы их поднимаете, а сами опускаетесь. И Это вы должны знать. И для того, чтобы не опускаться, вы должны поднять еще выше свою планку. И поднимать ее постоянно, если вы хотите поднимать этот мир. Отсюда я вам говорю, мы обратили внимание, мы встречались с фантастами, с писателями великими, которых вы знаете. Мы сидели, беседовали лично вот так за одним столом Сергей Вячеславович, я, Елена Геннадьевна вот э, этот, Сычев Александр Иванович с нами был и мы беседовали и мы задали вопрос мы им предложили а давайте мы напишем опишем возрождение Советского Союза ведь оно же так и произойдет как вы напишете. нам был дан отказ почему а я говорит попробовал написать про правительство Путина и у них все это стало происходить и меня оттуда поправили не хочешь проблем Хочешь, чтобы тебя печатали, не пиши ничего о правительстве. Поэтому и печатные, и сказанные – это очень серьезное слово. Вот. Но я вам назвал пока только одну звуковую сферу. А теперь представьте, сколько времени вы прожили в секундах. Пересчитайте свое время, придя домой, и помножьте на скорость звука. Она как минимум 330 метров в секунду, как правило, усредненная И вы получите, какое пространство вы заняли звуком своим. Это ваш звук. Он синхронизирован с вами, и вы можете им вводить. Теперь дальше. Любое электричество, любой свет, а вы его порождаете тоже, потому что вы электромагнитные, то у вас есть световое тело. И это написано во многих источниках. А свет у нас движется 300 тысяч километров в секунду. Умножьте свое время в секундах на 300 тысяч, это будет ваше световое тело. Это значит, это пространство вы также можете задействовать. Но это электромагнитное. Значит, все, что связано с электромагнитными приборами, может управлять, управляться вами. Через эти приборы влиять на все это пространство и всех, находящихся в этом пространстве. Соответственно, если кто-то попал в это ваше пространство, вы можете поменять его, его чистоту. Ну и последнее. В городе Зеленограде э, жил э, один ученый атомщик, технарь очень сильный, который в конце жизни, став инвалидом, стал писать книжки. Вот. И он много чего написал, самое главное, то, что он написал, высчитал скорость мысли, это 10 в сороковой степени по отношению к свету, то есть на 40 нулей больше, чем скорость света. Вот это скорость вашей мысли а теперь посмотрите посчитайте каким будет это ваше пространство это значит что своей мыслью не словом а мыслью вы можете управлять этим пространством и никакие приборы здесь не помогают только мысль но тот кто знает русский язык он знает и другое что еще быстрее мысли. Замысел. Промысел. То, что стоит впереди мысли, у нее скорость еще больше, на столько же где-то нулей. А теперь представьте, какое вы в этом пространстве занимаете место. Когда все это посчитаете, прикиньте, что это все было ваш расчет, он как-то связан вот с вашим этим скафандром. Вот. А теперь давайте вспомним. Любая религия нам говорит о том, что человек троичен. У него есть душа и есть дух. И они живут далеко не столько, сколько этот скафандр. Попробуйте узнать, сколько времени в вашей душе и вашему духу. В секундах. И умножьте на известные вам скорости. И вы получите, чем они управляют. А вы же часть этой Троицы. Вы сын, Дух Святой в этой Троице. А там есть Отец и так далее. Вот когда туда доберетесь, вы узнаете, что все Вселенные, все космосы, которые существуют, это и есть вы. А теперь скажите, чем вы отличаетесь от Творца? И кто вам дал право заявлять, что вы не боги, что вы не творцы, а черви, как нам пытаются навязать религиозные деятели? Вот как вы только это все осознаете, у вас будут совершенно другие отношения. Когда вы осознаете, что в этой жизни нет смерти, Скажите, вы очень сильно расстраиваетесь, когда переодеваетесь и надеваете другие костюмы, другие платья, шубы? Очень сильно, нет? Вопрос, а почему вы тогда расстраиваетесь, когда теряете свой вот этот скафандр? В старину радовались, удалось поменять одну шубу на другую. Почему? Да потому что вы закончили Очередной этап образования. Все, кто уходили в тот мир, они знали о том, что там происходит, как там все работает. Но там нельзя ничего изменить. Они как шестеренки в часах. Они стоят на своем месте и могут выполнять только свою функцию. И только здесь, придя сюда, мы можем нарушить этот ход событий. И поменять правила игры. Вот мы их поменяли. Мы поменяли их следующим образом. Вы знаете, что мысль управляет словом. Слово управляет телом. Тело выполняет механическую работу. Но те же ваши руки и ноги управляют вашим мозгом. И этот пример дал нам понять, что мы отсюда можем задавать программы для всего космоса. И мы это сделали. Первое, я это сделал, будучи в восьмом классе. Когда я услышал по радио, что в Европе ряд организаций продают землю на других планетах, я у сотрудников-специалистов э, 9-го управления КГБ задал вам вопрос. Я говорю, а как это возможно? Ведь им же никто не поручал, их никто не уполномачивал. Они там даже не были, они за это никак не платили. Мне ответ был очень простой, заявительным характером. Просто я заявил о том, что я хочу продавать и могу продавать. Я такие эксперименты видел в кино, в нашем советском. Помните, когда показывают э, ряд наших деятелей партийных, сидящих в тюрьме, и вдруг э, идет карточная игра между двумя ворами у одного рассчитаться нечем и он говорит я играю на зуб вот того заключенного слабого, -слабого выбирает вот в этом случае мы с вами и получили Российскую Федерацию таким же образом не имея права я просто принял потому что оно слабое лицо это слабое оно не может сопротивляться вот так вот, попробуйте осознать себя, свою правоту, свои возможности вот такие. И вы поймете, что вы окажетесь способными встать против всех. Не против одного, не против банды. У меня были случаи, когда в армии приходилось драться одному против двадцати. Когда ты в кольце... И вот тебя ребята разных национальностей пытаются избить, а ты вступился за другого, не за себя даже. И вот встали спина к спине и начинаете работать. Ну, правда, я был мастером спорта, когда пошел в армию по боевым искусствам. Вот. Но все равно 20 человек это не так легко, как кажется. Вот. Так вот, вопрос заключается в следующем. Мы здесь поставили практически против себя мир капитализма, мы поставили мир тех, кто хочет захватить здесь эту страну и сделать из нее рабов, мир религиозности, где нас обманывают, мир финансистов. И могу дальше продолжать, это будет достаточно много. Практически весь мир поставили против себя. И вот когда первые шесть человек начинали, вот там был поставлен вопрос на вот этой встрече в Брянске, Сидел на общем этом мероприятии человек 30, где читалась лекция, и они попросили, а давайте мы перейдем от слов к делу, понимаете, я стою на позиции того, чтобы к делу надо переходить тогда, когда вы готовы, морально, информационно, физически и так далее. Но люди не умеют и не хотят готовиться ни морально, ни физически, ни духовно, ни каким образом. Им хочется, как детям. Вот я посмотрел, как дерутся двое. Я хочу точно так же. Первым в команде оказался таким звоказов Андрей. И знает все результаты. Вот. В последующем появлялись тоже N количество человек, которые хотели поступить точно так же. Но, слава Богу, Рядом примеров удалось объяснить, что так поступать не надо. Вот. И, как понимаете, э, все вот это приводило к тому, что вы, осознавая все это, начинали понимать, а на самом деле вот говорит Рыжов какую-то хрень. С одной стороны, какие-то фантазии. Как можно всех победить? Как можно победить без денег? Вот. Да, деньги есть, деньги. только они пока что были не про нашу честь. Первое я вам могу сказать. Во-первых, все средства на планете под полным контролем и не могут двигаться без нашего одобрения. Никак в больших суммах контрольных. Все, кто пытались сдвинуться, сдвинуть эти средства, все за, за решеткой, и на всех остальных заведены уже уголовные дела, и в ближайшее время будут сидеть. Вот. Но пока что ни один хранитель, тот, кто вывозил и хранит на своих счетах, на своем имени эти счета, собственность Советского Союза, не пришел и не сказал, возьмите на бюджет государства. Я вам это передаю. Хотя такие предложения многие из них получили. Персонально я знаю многих. Я с многими встречался. Я встречал с ними вот Сергея Вячеславовича. У нас есть еще ряд лиц, которые их всех знают, и их тоже встречали с Сергеем И никто из них пока не сделал нужного действия. В исходнике я знал о том, что система будет работать на безденежной основе в свое время я когда на это впервые заикнулся это был 96 шестой год было это в новосибирске у меня там троеродный брат моей жены был вот, мы вместе работали и он меня встретил со смотрящим от иудеев вот. и когда я заикнулся он отложил эту встречу перенес ее на несколько месяцев позже вот. и через несколько месяцев мы когда встретились он мне предложил 5 миллиардов долларов за то, чтобы я больше никогда в жизни не заикался об этих технологиях но как видите, если я заикаюсь то я не подписывал никаких бумаг и никому не давал такого слова вот. о многом о том, что я рассказываю, в втором году когда меня не организовали встречу с достаточно высокопоставленными экспертами Европы вот, мне сказали, что вот то, что я им рассказал в течение трех часов, это примерно стоит как объединение двух Германий по затратам и переноса э, столицы из Бонна в Берлин. Как вы думаете, какие это цифры? Маленькие, да? Если знать, что такое бон и что такое особенно Берлин, что он близко почти к Москве, ну к Питеру точно. Там численность такая же. Вот. А что такое объединение двух Германий, двух государств? Это вообще очень серьезные цифры. Вот. На что они получили ответ, что пока это не будет у нас запущено в стране, нигде этого никто не увидит. И я до сих пор выполняю это. Вот. Поэтому я хотел бы вас всех поздравить, кто встал в эти ряды, кто в себя ощутил эту силу. Если даже не ощутил, то... Готов ее ощутить и начать делать то, что надо, чтобы, скажем, наши, пусть если даже не мы, то хотя бы наши дети и внуки жили в нормальной, высокоразвитой державе. Вот. Не в империи, не в государстве особенно, а именно в державе. А державой является вся земля. Позвольте, я на этом закончу.